Это пруток вольфрама, его диаметр 1,6 мм. Температура плавления вольфрама 3422 градуса. А это газовая горелка, через которую я буду подавать гремучий газ, то есть смесь водорода с кислородом и попытаюсь расплавить вольфрамовый пруток. При нагреве вольфрам моментально реагирует на изменение температуры. Это можно заметить по изменяющемуся цвету прутка. Цвет меняется от малинового до алого, а при очень высокой температуре до ослепительно белого. При воздействии на вольфрамовый пруток окислительным пламенем гремучего газа вы можете увидеть отходящий в сторону дым. Это не что иное, как оксид вольфрама. При окислении вольфрам активно испаряется. К сожалению, окисление вольфрама происходит при более низких температурах, чем его плавлении. Можно было бы сказать, что данный опыт не удался, так как большая часть вольфрама была окислена и испарена. Но обратите ваше внимание на вот эту висящую каплю. Это расплав вольфрама. А это значит, что мы достигли температуры горячего гремучего газа, температуры плавления вольфрама, то есть 3000 422 градуса. Вот так подтек расплавленного вольфрама виден гораздо лучше. Наша попытка по плавлению вольфрама была проведена при помощи водородного электролизного газогенератора s 300 ACS3. Газогенератор сделан в Беларуси.